Часто встречаются вот такие вот коротенькие кустики. Когда я их посынковал, они потом отказываются дальше выбрасывать новую зависть. Вот такие коротенькие. Килограммчик вырос. таких мало. Итак, что мы сейчас сделаем. Я разрежу самый первый томат, который созрел. Помидорчик. Вот его разрежем, мы посмотрим его внутреннюю структуру, сколько там сухой массы, ну, в общем, показатели его снимем. Вот этот томат, помидорчик, созрел самый первый. этот кустик сохраняет еще точку роста остальные круглые а он вот какой-то вытянутый получился ну, скорее всего я с него я семена не возьму возьму с круглых Ну вот такой вот. Он. Видно, что очень много сухой массы. То есть это не в один низкий. Не так, что он водичкой накачан и все. Довольно много сухой массы. Ну, можно срезать еще. Кругленье, еще рановато. Так как он пойдет на семена, этот я пока еще трогать не буду.